Существует ли метод защиты на дороге? Как можно избавиться от недавно появившегося страха летать? Представляете, существуют методы, конечно. Проходите бесплатно первую ступень. Там я рассказываю о методах построения белого пути, метод болта, когда необходимо там просить что-то приставить. Я все это, я все это вам... Ну,